Здравствуйте, уважаемые зрители! Перед вами способ обращения профессиональной пленки, которая была намотана рабочим слоем наружу, внутрь, для работы на подавляющем большинстве профессиональных и бытовых магнитофонов. Суть метода заключается в переворачивании ленты на 180 градусов при заправке в принимающий сердечник ЕГЭ или катушку. Возможно для кого-то это очевидно с рождения, однако я, столкнувшись с проблемой воспроизведения лент, записанных на Мэзе на магнитофоне STM610, много думал и даже пытался спрашивать узнающих людей, пока не додумался до этого простого как все гениального метода. А пока я говорил, у меня при перемотке порвалась лента. Я остановил запись, склеил ее и запустил перемотку снова. Однако спустя несколько оборотов лента провалась снова. Тогда я уже не включал камеру и решил заодно для тех, кто не знает, показать бесшумную склейку ленты. Суть метода в том, чтобы совместить два куска ленты, обрезанных под углом 45 или 60 градусов. Таким образом, когда стык будет проходить через головку воспроизведения, он не будет давать характерного щелчка. Нам нужно разместить оба конца ленты правильной стороной подложкой вверх в районе косой направляющей на монтажном столике, накладывая один конец поверх другого. Когда лента уложена, мы берем острое лезвие от бритвы или скальпель или нож, размещаем его в направляющей и одним движением прорезаем оба куска ленты. Лезвие должно быть острым, чтобы лента не заминалась при резке. Затем мы удаляем обрезки из канавки монтажного столика, совмещаем два конца в стык и прихватываем скотчем. Вообще для склейки ленты существует специальный прочный скотч. Шириной чуть меньше ширины ленты. Им можно клеить вдоль. Но я использую обычный канцелярский скотч и клею поперек. А концы скотча приходится подрезать. Что вообще-то не совсем правильно. Потому что при такой работе можно очень просто срезать и часть ленты. Когда лента склеена, мы заправляем ее через обводные ролики и натяжители и продолжаем перемотку. Обращаем внимание на то, что лента между натяжителем и принимающей катушкой по-прежнему переворачивается на 180 градусов. Чудеса видеомонтажа позволяют перемотать километр ленты в считанные мгновения. И вот уже вся она полностью на принимающем сердечнике. Теперь нам нужно заправить ее обратно на подающий сердечник, но уже не переворачивая. Сейчас лента будет идти через блок головок рабочим слоем внутрь. Нам остается перемотать ленту назад на подающий сердечник. Лента танляга, Готово к использованию на магнитофонах с верхним расположением блока головок. to sure. it.